Итак, в этих видео я вам расскажу о том, чем я пользуюсь сама, всегда, и на что я обращаю внимание, на что я смотрю перед тем, как выбрать дату. Итак, первое видео у нас с вами будет про то, как легко и быстро, ну, нужно знать свою астрологическую карту, сейчас покажу и расскажу, как, вы можете выбрать дату, отталкиваясь от своего небесного благородного это такая звезда ангел-звезда-помощник так дорогие друзья для того чтобы могли найти своего небесного благородного вам нужно будет зайти в наш калькулятор то есть на сайт n пугачева Найти вот раздел Калькулятор Бадзи и ввести свою дату рождения. Например, например, не важно, как вы сами себя назовете. Это карта для вас, вы можете просто написать, допустим, Маша, да? Так, обязательно выберите пол, выберите дату рождения. А, там, все, все, наверное, свои даты знают. Время, если знаете, если не знаете, то вы можете вот поставить написано нет, нет. Если вы не знаете, тогда вам город тоже не нужен будет. Но если вы знаете время своего рождения, то город вам тоже понадобится. В любом случае для того, чтобы выбрать э, э, хорошую дату для чего-либо, вам нужно знать свою астрологическую карту дальше вы нажимаете кнопку расчет и смотрите ну, первое на что вы должны посмотреть это день вашего рождения то есть вы смотрите э, в так называемый господин дня это самый главный знак под которым вы родились например вот эта карта у нас получилась огонь и года от дня у этой э, карты будет небесный благородный свинья или петух. Если вы еще не разбираетесь в иероглифах и не знаете, э, что что есть что, ну, вы можете э, чуть пониже пролистать. Например, здесь вот все подписано. То есть вы видите вот этот иероглиф свинья, вот этот иероглиф петух в столпах удачи. Здесь есть все 12 э, земных ветвей, все 12 так называемых животных э, из... Э, Восточного гороскопа. Есть также символическая звезда небесного благородного, как я уже сказала говорила, небесный благородный это такой аналог нашего понимания, наверное, о каком-то ангеле-хранителе, то есть о, о какой-то силе, которая нас бережет. И, конечно же, в день своего небесного благородного будет очень и очень полезно нам с вами делать любые дела, которые которые мы задумали. Мы смотрим благородных от дня, от года мы смотрим только тогда, если у нас у дня бывает и один и второй благородный сталкивается. Про столкновение скажу чуть позже. Но сейчас нам первое, что вы должны выписать, например, то есть ваши благородные у дня. Да? Вы берете себе лист бумаги и записываете, что у нас благородный у дня здесь была свинья, и петух, и благородная отгода, крыса, и наша обезьяна многими любимая. Вот. Итак, что мы делаем дальше? Дальше мы с вами заходим в раздел расчеты и находим калькулятор, здесь уже и калькулятор, а здесь китайский календарь нам нужен. Заходим в китайский календарь, и мы с вами ищем день, как я уже говорила, вот, например, нам нужен с вами будет день, день свиньи, да то есть нам нужен будет день вашего... Вашего благородного. И мы с вами подбираем. Здесь просто можно методом расчета. То есть подобрать, вот посмотреть, лошадь нет. Дальше идет овца нет. А, ну, кто не знает, я, конечно, сразу могу высчитать. И обычно я. Ну, вот, кстати, один из благородных обезьян, да, но мы ищем сейчас обезьяну. А, ой, обезьяну, сейчас свинью ищем. Вот был петух тоже благородный по дню. И мы смотрим. Мы смотрим с вами свинью. Вот, мы выбрали день свиньи, и этот день должен не сталкиваться первое, он должен не сталкиваться с месяцем, и второе, он должен не сталкиваться с годом. Не просто с годом а, по а, календарю, а он должен не сталкиваться. Самое главное, с вашим годом рождения. То есть у нас не должно быть здесь столкновений. И этот благородный, еще очень важно, не должен сталкиваться с вашим э, годом рождения. Иначе это будет так называемый разрушитель. То есть нам нужно будет посмотреть, не сталкивается ли свинья с нашим годом рождения. Итак, то есть это мы уже смотрим в нашу карту. Итак, друзья. Итак, друзья. Мы, э, я вам сейчас еще дам таблицу столкновений в которой вы можете посмотреть какой зверек с каким сталкивается и мы с вами сегодня узнали что у нас что для того чтобы узнать хорошую дату нам нужно сделать зайти в программу сделать в калькуляторе Бадзи свою карту астрологическую ввести свои данные на нашем сайте посмотреть по дню вашего рождения благородный от дня дальше зайти в значит куда зайти у нас вот в расчеты в китайский календарь и выбрать дату тот день, который будет являться днем вашего небесного благородного. При этом он не должен сталкиваться ни с месяцем, ни с часом, желательного, который вы задумали делать свое действие, сделать важное какое-то дело. Ни, и самое главное, он не должен сталкиваться с вашей датой рождения. То есть. То, что вы нашли у себя в калькуляторе вот он не должен сталкиваться с с годом вашего рождения он не должен быть вашим разрушителем все друзья мои ждите следующего видео где я расскажу еще несколько секретов о построении и нахождении хороших дат